Меня зовут Николай Чеканов, и я рад приветствовать вас в Музее техники Вадима Задорожного. Музей возник 12 лет назад. Сначала это было одно здание, в котором размещались кабриолеты и родстеры до военного времени, выпущенные до Второй мировой войны. Тогда же была создана реставрационная база, и впоследствии многие из автомобилей музея были воссозданы своими силами. Дальше темы музея развивались, к автомобилям добавилась военная техника, мотоциклы, авиация, космическая техника. И сейчас сложно сказать, какое точное количество коллекций у нас есть, но предметов около 25 тысяч. Машина, которая стоит за мной, это французская марка «Делайе». Одна из старейших европейских марок, одна из первых, которая стала строить моторы самостоятельно, а не покупать у других производителей. Это один из первоначальных интересов создателя нашего музея. Машины, которые стоят за мной, считаются одними из самых красивых в 20 веке. Это середина, вторая половина 30-х годов. А почему они самые красивые? Да просто потому, что ими занимались специализированные ателье, наследники каретного дела. Когда люди приобретали автомобили такого класса, они покупали только шасси и мотор, а за кузовом они шли в специальные фирмы, которые назывались «Кузовные ателье», и в одной только Франции их было несколько десятков. Две стоящих за мной машины имеют одинаковые цифровое обозначение – 135, но они совершенно разные. И всего 135-х было сделано 20 тысяч, из которых вы не найдете двух одинаковых. Коллекция очень старых машин нашего музея, каждая из которых более 100 лет, увенчана вот этим Рено 1910 года. Такие машины могли себе позволить только самые богатые люди того времени, либо императоры, либо крупнейшие промышленники, владельцы приисков и тому подобное. Вот конкретно этот автомобиль принадлежал одному из основателей Стэнфордского университета одной из одноименной то есть Рено уважали даже в Соединенных Штатах. Здесь очень много всего интересного, но вот одна из удивительнейших деталей, которые современные люди не знают – это газовый свет. Газовый свет, а именно вот здесь размещается генератор, в который заправляется карбид кальция в виде порошка и вода. Потом все это вступает в реакцию, потом открывается переднее стекло. и Разжигается горелка. Все это светит где-то полтора часа на одной, так сказать, зарядке или заправке. BMW Setta. Ее называли холодильник или пузырь на колесах. Это вовсе и не разработка BMW. BMW купила лицензию итальянского изобретателя Renz Revolta, который был известен до Второй мировой своими холодильниками. Ну, собственно, отсюда и проще холодильник. Очевидно, что когда у машины... Дверь одна, и она открывается вот так, как вы сейчас видите. Другой ассоциации быть не может. Очень интересная часть — это патент карданного соединения руля. То есть машина при открытии двери замечательно еще и впускает водителя туда. Аналогичные по классу автомобили таких удобств не предлагали. Когда BMW купил лицензию на производство этой машины, дела у компании шли плохи, они потратили на это свои последние деньги, но это было грамотное вложение. Только благодаря вот этой малютке мы сейчас и знаем о существовании прославленного баварского производителя. Правительственные автомобили – это одна из наших первоначальных тем, и Блистателен среди прочих КСИ-115. Не просто представительный, но бронированный автомобиль. И самое интересное, скрытого бронирования. То, что здесь мы видим, это машина с стеклами 72 миллиметра, общим весом 4180 килограммов и со средней фарой, которая является, кстати, спецсигналом того времени. Про автомобиль можно рассказывать очень много. Объем книги, которая уже выпущена про эту машину, 450 страниц, а 4 мелким шрифтом. Санитарный ГАЗ-14. ГАЗ-14 – это, в принципе, малоизвестная машина. Это вторая модель «Чайки», которая появилась в 1977 году. А здесь еще и автомобиль, специально созданный для следования в кортеже. Не секрет, что возраст советских лидеров в конце 70-х был, собственно, за 70 лет, и поэтому такой автомобиль был необходим, чтобы незаметно оказать медицинскую помощь или перевести в специальное медучреждение. Два врача, кислородное оборудование, запас крови, но не более того. То есть это не реанимабель. Сумрачный тевтонский гений. Немцы очень много и очень сложно проектировали перед Второй мировой войной и во время войны. Один из ярчайших, интереснейших инженерных образцов их э, инженерного искусства — это Кеттенкрат. Сочетание мотоцикла и трактора, который сразу же закрепил за ним вот это название — Кеттенкрат. Оригинальная схема шасси а, за авторством того же человека, который э, впоследствии сделал Катки в шахматном порядке для танка «Пантеры» и для танка «Тигр». Руль, который выполняет функции указателя направления. То есть колесо, в сущности, аппаратом не управляет, но поворачивая руль, вы блокируете бортовые фрикционы. Машина очень понравилась немецким военным. Она создавалась изначально для фельдъегерских Подразделений, но впоследствии распространилась по всей армии и выполняла такие задачи, как разведка, буксировка артиллерии, для которой первоначально создавался, и даже, например, буксировка самолетов. американская марка мотоциклов Индия, Indian, которая блистала в самом конце 19 начале 20 века пока не стал более популярным Харли Дэвидсон в последнюю очередь из-за тех кого сейчас принято называть маркетологами. В этом мотоцикле прекрасно все, это изобилие нифилированных деталей и возможность понять и прочувствовать фразу, что велосипед отец мотоцикла, Потому что и рулевой стакан, и вилка, и колеса, в общем, многое здесь непосредственно напоминает о прародителе мотоциклов, то есть велосипеде. Такие мотоциклы блистали по всему свету и даже имели официальное представительство в Российской империи. Сохранились рекламы с представительствами в Москве и Петербурге. А сейчас мы еще услышим, как звучал мотоклаксон того времени. Много страшно, но зато слышно. Один из самых запоминающихся мотоциклов нашего музея – это объект промышленного дизайна конца 80-х Ижевского завода. Ижевский завод, как и многие заводы Советского Союза, получил разнарядку на ширпотреб и увлекся. В результате появились и автомобили, легендарные ижевские «Москвич» и линейка мотоциклов. С этим мотоциклом, который находится передо мной, Ижевский завод выступил на государственном конкурсе по созданию мотоцикла для почетного мотоэскорта. То есть это мотоцикл, который должен был состоять на службе в специальном управлении КГБ. Одно из основных направлений нашего музея — это военная техника. И большая часть военной техники находится на нашей уличной аллее, которая проходит вдоль Ильинского шоссе и которая, собственно, служит хорошим ориентиром всем гостям. Что мы здесь имеем? Здесь не только серийные танки, но и редкие так называемые объекты, как танк с противотанковой ракетой «Рубин» или один из последних тяжелых танков Советского Союза. Кроме танков, бронетранспортеры, артиллерийские наблюдательные пункты, системы залпового огня и очень специфические образцы артиллерии, такие как тяжелая артиллерийская установка «Пион» и так далее. Это отличное место, где младшее поколение наших гостей может полазить, потому что здесь официально разрешено забираться на технику. Аллея заканчивается паровозом советским, с эшелоном из техники И экскурсия здесь проходит где-то час. Среди объектов нашей уличной аллеи есть грозные боевые системы, такие как РСЗО, то есть реактивные системы залпового огня. Все знают «Катюшу», так или иначе многие знают «Град». Существует еще ураган, но немного людей знают о шасси. Шасси – это грузовик ЗИЛ-135, спроектированный в специальном конструкторском бюро ЗИЛ под руководством Виталия Андреевича Грачева, легендарного конструктора бездеходной техники Советского Союза. И машина уникальна по многим параметрам. Я сейчас пару-тройку моментов озвучу. Во-первых, у нее нет подвески средних двух мостов, то есть 8 на 8 Средние два моста подвески не имеют вообще потому что оказалось не нужна, все испытали и без нее прекрасно. А в частности за счет того, что следующий интересный момент изменить давление в шинах. Вы можете выставлять давление от 08 атмосфер до двух с лишним в зависимости от условий. Что как вы понимаете, сказывается на проходимости великолепно и кое-где такой грузовик серьезней, чем богустичная техника. Мало кто из нас слышал что-то о броне поездах после Второй мировой и Великой Отечественной. Однако история продолжилась. Она трансформировалась в идею бронелетучки, которая сейчас находится за мной. Две платформы и локомотив между ними. Все это убрано в неплохую броню. Платформы имеют э, специальные рубки, из которых несколько бойцов могут вести огонь. Ну а самое интересное — это два танка. Теоретически, танки имеют возможность заезжать и съезжать с платформы своим ходом. Для этого платформы укомплектованы специальными аппарелями. Сам локомотив, который движет данные единицы, это обычный маневровый локомотив 50-х годов. Бронелетучка полностью на ходу, однако в нашем музее она находится на статике. Хотя некоторые объекты железнодорожные, которые есть у нас, приехали сюда своим ходом, но теперь наша железная дорога отрезана. Все это стало экспонатом. Прощаясь с вами, хочется отметить, что мы осмотрели лишь незначительную часть предметов, которыми обладает музей. А придя лично, вы сможете составить представление об индустриальном веке в полной мере, потому что здесь собрано решительно все и в самых неожиданных местах находятся уникальные вещи, некоторые из которых единственные, некоторые из которых одни из опытной партии, небольшой, самых разных стран и десятилетий XX века. Мы предлагаем самые разные экскурсии, начиная от 40-минутной, короткой, до полной экскурсии по всей внутренней экспозиции, внешней экспозиции. Здесь все зависит от ваших потребностей в познании нового. Будем рады увидеть вас. Спасибо за внимание.